Новый год будет, Дед Мороз не принял Ислам. Говно, солнышко, венесер, собака мой, бляди, Голока, шлюха, жопа, член, ебла, битуха, Молочила, из-за тут молодья, Вам не смутила, пилот команда. А ну, слоги, нас в стране, письмело, жалобок, сына, Отчи наш ежис на небесе, да светится имя Твое, да при царствие Твое, да будет воля Твоя. Дед Мороз не будет. Новый год принял Альхамду. <смех> <смех> в России есть слово такое, Его неприлично писать, а слово-то в общем простое, а слово-то е твое. <смех> <смех>